Чё? Я не бачу. Ой, давай, давай, Игорь. Давай. Игорь! Побежали, побежали. Давай, давай, давай. давай, давай. Побед Побед а, Всё, давай. Вещи, блин, вещи